Здоровенька, Я приветствую вас на выставке NWC 2019 Компания Huawei стала по-настоящему звездой этой выставки, потому что она привезла свой первый гибкий смартфон Mate X. И этот смартфон у Huawei получился куда круче, чем Samsung Galaxy Fold, представленный чуть раньше. Да, оба смартфона гибкие, однако они кардинально отличаются друг от друга. И внешняя новинка Huawei выигрывает. У Mate X дисплей гнется наружу, за счет чего получилось сделать смартфон максимально тонким, в сложном состоянии. В состоянии его толщина составляет по-моему, около 11 мм, а в разложенном и вовсе около 5 мм. В сложном состоянии мы имеем два дисплея, основной и дополнительный, каждый из которых диагональю более 6 дюймов. Для сравнения, у Samsung в сложном состоянии имеется только дополнительный дисплей диагональю 4,6 дюйма, то есть намного меньше. А в разложенном виде Mate X превращается в 8-дюймовый планшет. Конечно, у выбранной Huawei конструкции есть и свои недостатки. Например, при падении смартфон почти наверняка приземлится именно на дисплей. Благо, тут использовано не стекло, а гибкая пластиковая пленка. Но все же экран тут является самым слабым местом. Интересно будет посмотреть, какие решения Huawei предложит для его защиты, когда смартфон поступит в продажу. Один из защитных чехлов нам уже показывали на презентации, но выглядело это довольно-таки странным решением. Проблему с камерами и вырезами под них Huawei решила весьма просто и даже изящно. На задней панели смартфона есть утолщение, где и размещены модули камер. Их тут три. Главный 40-мегапиксельный с стандартной оптикой, 16-мегапиксельный с широкоугольным объективом и 8-мегапиксельный телевичок. Фронтальной камеры у Mate X нет. Она ему и не нужна попросту, так как сделать селфи можно с легкостью на основные камеры, задействовав для этого дополнительную часть дисплея в сложенном виде. Что касается технических характеристик, то здесь у нас есть топовая фирменная платформа Huawei Kirin 980, которая дополняет 8 гигабайт оперативной и сразу 512 гигабайт встроенной памяти. В каждой половинке смартфона имеется по батарее, суммарная емкость которых составляет 4500 мАч. Тут же хочется отметить, что смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью в 55 Вт. Для сравнения, многие ноутбуки питаются от 50-ваттных зарядок. Столь мощный блок питания позволяет зарядить смартфон на 85% всего лишь за полчаса. Ну и еще одной важной особенностью Mate X является поддержка 5G, которую обеспечивает модем Balong 5000 собственной разработки Huawei К сожалению, мои X выставляется только за стеклом, мне дали пощупать руками, но мне повезло я выловил нужного китайца и ненадолго все-таки получил смартфон в руки и первое впечатление о нем очень крутые Он получился достаточно тонким весьма легким и не очень большим в разложенном виде, но главное что Huawei уже имеет рабочий продукт. Samsung вообще побоялась сдать свой Galaxy Fold кому-либо в руки. А здесь некоторые китайцы, по всей видимости из сотрудников самой Huawei, уже получили образцы данного смартфона. А также Huawei демонстрировала новинку некоторым журналистам. Интересно, что Huawei четко понимает свое превосходство над Samsung. Именно поэтому они даже ценник на свой Mate X установили более высокий, чем Samsung на свой Galaxy Fold. Samsung стоит чуть меньше 2000 долларов, а Huawei поставила на Mate X ценник в 2300 евро. В продажу смартфон должен поступить уже в середине этого года. И спасибо вам за просмотр этого видео. Если вам было интересно, то поставьте, конечно же, лайк, а также на канал можете подписаться, ведь скоро будет еще больше видео с выставки MWC 2019.